Magic Pets, я покемон Юмичу, и это наша рубрика Пэт-шоу, в которой мы поем известные песни, свои песни, снимаем клипы и все такое. И сегодня будет педскайвер на песню блогерши, которую вы больше всех просили в нашем инстаграме. Подписывайся, ставь лайк, если хочешь еще клипов. И. Юмичу, может, ты скажешь про мой влог, а? Да, на главном канале Magic Family очень классный влог вышел. Я собиралась сказать, ты не дала. Ну ладно, ладно. Короче, на Magic Family очень крутой влог. Влог, а почему я его до сих пор не посмотрел? Потом обязательно посмотри, ссылку мы оставим в описании. И на тюбинге катались. И очень много всего интересного. И в зоомагазин ходили. Короче, обязательно его посмотри. Где будет ссылка? Эйвен, что-то как ребенок. В описании ссылка. Ребята и так это знают. И не забудь написать в комментариях, на какую песню ты хочешь в следующее пет-шоу. Поехали. Миша, Миша, почему ты не любишь детишек? Это чушь. Дружишь со мной? Нет, ты мой муж. Миш, ты не можешь сказать, что он муж. Вы же собаки. собаки. Да, конечно, мы собаки. Я тоже сказал. Сами собаки. Мне все надоело, все эти тупые вопросы вокруг меня. Каждый день я читаю комменты, но теперь я читаю радость. Да, но я знаю, это бесит. Давайте вместе петь эту песню. Каждый из нас есть кого-то бесит. Ничего не знаешь, но со равно ты говоришь, товарищ, говоришь. Пэ, бесит. Бесит. Это моя жизнь, это мой дом. Вот такая я танцую в нем. Идите, пишите, что вы хотите. Соседи говорят нам. Не шумите, вы знаете что? Мы <рит> пошумим. И ты не можешь сказать им твоим, что мы пошумим. Вот блин, мы не знаем, Петя найти. А по мне все, Я... ничего не знаешь, но все равно ты говоришь, говоришь, говоришь. Лучший день наступит когда-то, Лучший день наступит когда-то, Лучший день наступит когда-то.